Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о конструкционных шурупах. Спонсором данного видео является наш интернет-магазин proftools.net. Я хочу показать, как пользоваться, как приобретать и выбирать шурупы. Вы заходите на вкладочку, нажимаете и переходите в каталог. Получается, вы видите только шурупы. И так как видео идет речь о конструкционных шурупах, то есть это вот сейчас о этих двух вариациях. Значит, чтобы... Для начала сделать выбор нужно определиться, потай-головка или тарельчатая головка. Затем вы заходите в раздел «Подробнее». И здесь в разделе вы выбираете в этой вкладке все, что вам необходимо. Здесь будет количество штук указано в коробке, диаметр и длина. Соответственно, в последней строчке это будет какой размер торкса у этого шурупа. У выбранного вами, скажем так. Если вот выбрать шестерку 6 на 100 вот мы выбираем и мы видим, что 100 штук в упаковке, диаметр 6, 100 миллиметров длина, торг стрицарка, стоимость 1255 рублей. По поводу оплаты и доставки, то заходите и смотрите тоже внимательно. Здесь нужно будет внимательно почитать, куда идет бесплатная доставка. И если вы не попадаетесь под регион, то тогда просто напишите нам на почту, свяжитесь с нами и уточните. Для меня... Что такое конструкционный шуруп? По сути, особо сильно так не отличается он у меня для... Ну, скажем, вот если взять простую сотку, у меня здесь есть и простая сотка, простая, да, скажем, простой шуруп. У него здесь нет такой насечки обратной. И вот конструкционный. Они два одинаковых. Это, по сути, две сотки. Отличие в том, что резьба у обычного, она более частая, скажем так, да, и, возможно, это нужно узнавать уже у конструкторов, сколько она держит нагрузку, и так далее, и тому подобное. Здесь она более редкая. Соответственно, с более редкой закручивается немножко быстрее, а этот чуть-чуть медленнее. У обоих шурупов есть, выбрана, ну, скажем, часть резьбы убирается, да, плюс еще если смотреть поближе, у меня зрение-то уже не то, а вот я на камеру, когда перебивки снимаю, потом просматриваю, скажем, в макросъемке, то я вижу эти все детали соответственно как бы резьба немножко такая поломанная и она что-то наподобие напоминает сверление скажем, часть какой то она не просто волокна раздвигает, а их еще и ломает соответственно меньше будет колоть но это не панацея, подбирать нужно правильный диаметр под ваш материал и тогда только будет, ну, может быть, более-менее гарантированный вариант и плюс еще свойства древесины. То есть колоть тоже колет. Не, никакая там великая не проблема. Значит, но у конструкционных шурупов есть за резьбой сразу насечка, которая обратная. И получается она так, если вот резьбу нарезает для вот резьбы шуруп, то вот как раз-таки эта насечка она сделана в обратную сторону. Она как бы это место убирает древесину. За счет этого... Шуруп лучше притягивает материал к основанию, которому вы прикручиваете. Это очень такое, скажем, главное отличие. Вот и все, по сути. Вы также можете простые шурупы брать и подбирать просто глухую вот эту часть, которая без резьбы. Чтобы она у вас была либо такая, либо чуть-чуть больше толщины материала, который вам нужно прикрутить. Который вы прикручиваете. Если это будет сороковка, то у вас должна быть, ну скажем, 40-45 мм без резьбы свободного хода. Вы эффект получите точно такой же, как и здесь. Но для этого шурупа он получается немножко более универсальный за счет того, что он раньше начинает прижимать уже прижим. То есть этот вам придется, если у вас резьба останется, какая-то часть еще в том материале, который вы прикручиваете, то вам придется углубить больше его, а этот уже начнет раньше притягивать материал то есть, ну, качество, скажем так держать будет, наверное, получше вот этот, но это нужно, опять же сравнивать и смотреть, что скажут на это конструктора, так как шаг резьбы разный, это тоже будет влиять все-таки шуруп держит за счет резьбы своей я вам хочу продемонстрировать сейчас вариант на примере вот этого бруска как будут по-разному закручиваться шурупы, мы попробуем разные варианты Смотрите, первый шуруп я беру, здесь в чем отличие, в том, что если у вас будет хороший упор, у вас есть свободно две руки, хотя такое практически не бывает никогда, то вы можете спокойно прижать своим весом материал, и у вас будет плотное прилегание. Но если вы где-то находитесь в неудобном положении, это очень часто бывает, то вам не прижать хорошо как бы, качественный материал, и шурупом будет очень сложно притянуть Это Я сейчас не буду прижимать Просто придерживать с краю Чтобы она ну, не вращалась И все, давить не буду Это у нас не конструкционный обычный шуруп Вот он поджал И в принципе, вот она свободно прокручивается есть, ну, Я не знаю, видно было на камеру или нет Чуть-чуть за счет момента входа шурупа В основную древесину Немного приподнял, и дальше он не захотел крутить. Почему? Потому что резьба, соответственно, здесь находится, да, и ей, она пока вся не пройдет. То есть я его должен углублять до момента, пока вот эта часть не останется. Тогда только начнет притягивать шуруп. Берем конструкционный шуруп. И делаем то же самое. Вот видите, он приподнял немножко. Но и опять же, вот здесь он уже дожаловал. Вот в этом и есть отличие. То есть, если эти, они просто позволяют немного больше вариантов, вам немного будет проще. Не обязательно так ну, хорошо рассматривать, разглядывать, где будет глухая часть, где будет не глухая часть, какой материал вы прокручиваете. Потом дальше смотрите еще. Для чего вот, ну, мы используем шурупы такого плана? Это... Нужно углубить и если мне нужно что-то подровнять я выкручиваю ведь оставляю ну, как мне надо я могу подровнять немного любой материал это можно сделать и при помощи простого шурупа это не проблема ну, с этими просто скажем так немного удобно немного удобнее у них больше диапазон работы и для того, чтобы вам лайфхак лайфхак, покажу, чтобы, когда такая ситуация, да, шуруп выходит, вам нужно закрутить. То есть вам не скрутить никак с деревяшки, не выкрутить его из деревяшки, он где-то внутри и не дает. Второй закручиваете, ну, чтобы призьба осталась и, и в одной деревяшке, и в другой. И второй выйдет спокойно. Видите как? Два типа. Есть с потай головкой и есть стар... старельчатой головкой. С тарельчатой головкой он притягивать, если вам как раз таки нужно притянуть что-то, материал, и у вас будет на отрыв работать, да, или какая-то там нагрузка важная, то конечно берите старельчатый. Если вам там не нужно что-то ну, заподлицо делать. Вот они всегда идут, когда начинается входить, начинает входить шуруп в основной материал всегда приподнимает немного. Но ну, видите, все, вот, не справляется. Но здесь на отрыв, я не знаю, тут, конечно, нужно обращаться к специалистам, которые будут делать расчет, но я бы сказал так, что это очень сильно, ну, это надежно, крепко, даже просто по таким методам, вот для самостройщиков, да, вы же не будете ходить к инженеру, да, сколько держит? нагрузку тот или иной шуруп я поэтому считаю что если вам на глаз показалось ну потай головки маловато да и тем более если у вас идет что-то на отрыв именно да вы за, закручиваете снизу вверх что-то прикручиваете и там будет отрываться некие тяжелые вещи или там нагрузка какая-то специальная, то нужно брать тогда уже вот ну, запасом скажем это тарельчатый с тарельчатой шляпкой шляпка здоровенная мощь необыкновенная я у себя закручивал шурупы 8 на 240 вот я вам тарельчатый большой показываю да он тоже восьмерка но учитывайте что размеры идут размерность восьмерка восьмерка это идет по наружной части резьбы то есть по сути здесь будет уже меньше немного размер но это все равно это можно сказать что ну, как арматурина но ну, полноценная шестерка здесь сто процентов а кто понимает что такое шестерка арматура то я вам скажу, что это капец. И вот здесь это не конструкционный шуруп. И мне чуть-чуть не хватало. Здесь э, меньше чем 200, я 200 прикручивал в бок. И у меня получается так, что мне было не притянуть, не было возможности. Мне пришлось э, обратную часть просверливать сверлом. Сначала закрутить большой шуруп, потом его выкрутить, где есть отметка просверлить в обратную сторону немного сверлом, и тогда уже, чтобы резьба сама по себе вышла из прикручиваемого материала уже в основной, тогда она будет притягивать. То есть это очень важный момент. На мой взгляд, конструкционные шурупы комфортная комфортный, ну, современный инструмент, либо материал для работы. Мы в своей работе используем, где нужно что-то притянуть притянуть, чаще всего либо это бывает доска, что или брусок, он ну, как бы выворачивается ну и гвоздем ты не прибьешь, не прижмешь соответственно, просто в какой-то угол закручиваешь шурупом либо э, много очень мы крутим шурупы, где ну, какие-то временные, либо это ограждение там перила нужно собрать временные, либо еще что-то временное что ты собираешь, а потом нужно разобрать поэтому на гвоздях это неудобно делать и используем шурупы в моей работе чаще всего используется шуруп я вообще ну, покупаю сам для себя это по идее только шестерку основной мой размер идет это 6 на 100 у него почему шестерка могу объяснить почему это комфортно и удобно у шестерки идет головка торкс Торкс 30 и для того чтобы кто-то там бывает так что Подешевле и покупают пятерку А у пятерки уже у диаметра идет 25 торкс И когда вот этот э, Бывает приходишь на объект этот, А там кто-то уже что-то делал Использовал 25 торкс, Ну чуть-чуть, ну в общем пятерку диаметр да, а ты с шестеркой привык У тебя под тридцатку, Вот это путание постоянно менять головку Это очень капец как неудобно Поэтому я стараюсь Ну где там попадается, если 25 ка То мы их просто... Либо выкидываем, либо ну, откладываем куда-то, где, чтобы они нам не попадались. И если там где-то уже закручиваем, так чтобы не выкручивать и не подходить к этому вопросу вообще никогда. Но покупаю я только шестерку. Ну и основной размер у меня сотка. Там плюс-минус бывает. Там, куплю 90-х, бывает сотки, могу 120 купить и, и так далее. То есть это хорошая шурупа, мне нравится, честно говоря. Я считаю, это достойная вещь, которая при помощи которой работать немножко легче и немного больше она дает шансов для маневра. Я бы сказал так. Значит, мне написали э, очень какую-то странную вещь э, по поводу, чтобы как проверить конструкционный шуруп или неконструкционный. Значит, предложили мне закрутить наполовину резьбы шуруп и попробовать его согнуть и разогнуть. И тогда типа увидишь конструкционный он или нет. Так вот, ребята, кто мне такие вещи пишет? Сначала напишите, в каком узле или в какой цели шуруп может произвести такую работу? И кто из конструкторов вообще сможет рассчитать некий такой узел? Я не понимаю просто, но ну, можно же придумать-то всякую ерунду. Вы Просто прежде чем задавать мне какие-то вопросы, да, или писать, а сделаю так, а сделаю это. Вы сами предложите какой-то вариант, вот там это там, нужно использовать то-то, то-то, да, и, и продолжите мысль, да? тогда предлагайте, а так, что просто, ну, а нужно сделать так, а нужно сделать это, к вас слушают люди, да, и кажется, что вы что-то умное сказали, но на самом деле это совсем не так, поэтому не надо такие вещи предлагать, я считаю, что шуруп не предназначен вообще для таких нагрузок, и его основная цель это скрепить два материала жестко их зафиксировать. Шурупы также можно приобретать с полной резьбой, полно резьбовые, но тогда придется использовать метод. Там единственное, на мой взгляд, нужно будет использовать какой-то крепеж или фиксатор изначальный, либо это будет струбцина, либо это будет шуруп более мелкого размера, но который сможет притянуть материал с материалом, и тогда уже полно резьбовой э шуруп он будет как раз таки держать уже за счет своей резьбы полностью. И там уже, возможно, есть какие-то свои нагрузки. Но опять же, я не, не советую экспериментировать, ну, что на шурупах там какие-то очень сложные узлы. Это все должны делать расчет конструктора, инженеры Они все-таки получают образование, они знают, понимают принцип, как это работает. Там, статические, динамические нагрузки и э, всякая такая лабуда То есть для нас, для... Скажем так, специалистов по монтажу, это не должно быть как основа. То есть у нас есть в проектах обычно всегда пишется, да, какой нужно использовать либо гвоздь, либо шуруп. То есть дается нам всегда альтернатива. Можно использовать как шурупы, так и гвозди. То есть либо, либо, либо используешь такое-такое, либо можешь использовать такое-такое. Какое тебе удобно, такое и используешь. В нашей работе шурупы это будет. Крутить просто дольше, поэтому максимально ну, люди пользуются гвоздями, где есть такая возможность. Но гвоздей, как правило, используют, ну, требуют больше количества, соответственно, ну примерно в два раза. Если вам один шуруп закрутить, то гвоздей нужно прибить два. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!